Е-мое, у меня осталось очень мало еды, ну, еды нормально еще, воды нет. А, всем привет, дорогие друзья, поточку, канал меня зовут Олег, и я добрался, уже практически добрался до города Брайля, -э наконец-таки, там я никого не вижу, он давным-давно устарел, что-то тут происходит, поэтому я решил тут жить, да, и поэтому собрал вещи, но у меня уже очень мало осталось, Здесь там кто-то есть, эй-эй, кто-нибудь там живой? Кто тут кричит? Мы уже путешественники. Все время так тихо. Кто мариот? Кто тут вообще умер? Кто Я полон. А, Аполлон, поси меня, a... ah. uh. no, пожалуйста, по-братски. Я хочу что с тобой. Это что такое? Я не мисс Антон. Точнее, Олег. Пусти его. Нас и так тут очень мало. Ой, а ты кто? Я мэр этого города, мэр. Леон. Леон? Да. Ой, да, я про тебя слышал. Ну ладно, про тебя-то я слышала, а про тебя я не слышал. Ты тоже, видимо, новенький? Я mm -hmm. yeah, типа, ну, да. Да. Ну и а... что, зачем ты пришел? Обычно я не приходят я... сюда этот а... город. А... А... Ух ты, прикольно. Э, ты... ты шутишь? Нет. Мне просто скучно. Вот, и я решил прийти к вам. Серьёзно, мог найти какой-нибудь нормальный и, город Ты да, пришел это... в город, который устарел? Да, я хочу жить в старом городе. Ну, ладно. Нет, решение. решению. А где все, все дома мы... есть? А... Yeah. Yeah. Ну, все там где-то вообще путеше... Ну, гуляют, короче. А, ой, это же а такое? Это что такое? Как... Дайте там... как раз его устроим. Yeah. Ну, сражаться. Yeah. Uh -huh. у меня даже вещей нет. Не стой, я тебе дам. На, только потом ты это не вернешь после шеда. Ну, no, mm. no. правила такие. Просто бей друг. Ну, короче, бей всех, и все. Вот правила. Как сказал один человек, тактики нет, просто мочим. Да, конечно. Разбегаемся по разным очкам. Все готовы? Yes, of course. Раз, два, три начни Можешь подождать, пока не другой прихлопнут? я давно ничего не делал. Как нехорошо. Не да. я я... Посмотрю на твою атаку. Ничего себе умечата. Да, хороший. Ой, я уже забыл, как драться. Даже я давно. Ай! Эй, ты Нас тут практически а! все время двое. Я даже не помню уже, когда мы последний раз сражались. Что за соник Плейстейшн? Соник Плейстейшн. Я думал, okay. Леон быстрее. Что-то мне кажется, Леон стал старым. Наверное, я просто. Мы уже тут у да нас... Обычно... На. нас обычно. все время На. двое. Ой, кустики, пожалуйста, не ломайте. Их потом да, еще все. надо платить и за кустики. Да, жизнь уже старая. Ты, ты срубля, у меня Голд так мало Голд Коин, не я пой. живу в каком-то бомжатнике. Ну, я вообще бездома, вообще... если дождь идет. Ладно, а, ну, мы с я... мы сможем... О, Спасибо. Я уже Прошу, слишком ты, старый. Ты слишком добрый. А где этот, На. суник? А, я, я не знаю. Так, мне... Даже дождь пропал. Ой, я уже устал. Мы тут обычно все время вдвоём. Поэтому я уже забыл, как драться. Да, ёшкарала! В последний раз, наверное, мы устраивали вместе... Да, мы, мы никогда так не решим проблему. Давайте броню снимем. Давайте без брони. Давайте. Сейчас, отхильтесь это... все. Снимите броню и откиньтесь. И... Потому что мы так okay. никогда не решим. Такс. Три. Ну, Леон, проводи что. Один. Два. Тактики нету, ту помочь ему. Раз. Ой, сфотя. Раз. Ну ладно, ну, ты пришел жить. Молодой, молодой человек. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, да нет, нет, нет, нет. Ой, да почему на меня внимания не обращают? Если я старый, ой, нет, я старый, я еще молодой. прикольно что же молодость вспомню. Вообще буду бегать. Старый. Старый, Леон, ты стал к вам бежать. Дай мне победить, Леон. да. Леон, тактики нет, тупо Да я уже старый, я забыл как бегать. Вспомни. О, Леон, ты что-то быстрым стал, мне кажется. Кажется, молодость вспомню. О, да, сейчас что? я его отфигарю. А, О. ну я не старый. А ну иди сюда, сейчас я отфигарю. На-на-на-на-на. Ай, спина подводит. Так. Кто, ну, стойте, я... я проспал. Кто выиграл? Кто выиграл? Я, я выиграл. Да, он выиграл. А, он выиграл? Я выиграл. Да, я выиграл. Ладно. Так, ладно, держи. Ой, это что? Это ящик. ему. Ой. Да, блин, пожалуйста, тоже. На тебе ящик. Ой. Ну, давай посмотрим. Нифига, мол, молния Маквин. Ну, я тоже, молния. Скорее всего, этот энергетика перепил. Да, пошли. Ну, пошли посмотрим. Можно вот этого снести, принципе. И ты. О, прикольно. Тяк -тяк. Такая типа канура, да? А какой-то тут балбес. Против? Против? ну... Или можешь у меня временно пожить? Кому? Эээ, это чел. Короче, надержите меч. Ой. Тебя зовут, я даже... А, мой Олег. Вот, можете тут жить. да, я пока у тебя тут по ночью не помню. У меня вторая жизнь. Да. А все равно мало. мала. Убери кровать себе. Так. А ты что тут вообще мои силы смотришь? Ты мне дядя. Я сейчас Ты мне спину сломал, я больше не бегу. Можно? Можно? Мани-мани подзаработать как-нибудь. Да, Можно? играть Можно? и зарабатывать. В <связывающие> Давайте кто-нибудь мне экскурсию по городу проведет. <связывающие> Давай, Давай я. Только я спину сломал уже. Да, вот, здесь я проведу все. Давай я. Пойдем на начало. Он не такой быстрый, смотри. Пойдем. Вот. <связывающие> Это типа Мэри что-то. <связывающие> Мэри? Не трогай. Смотри тут. <связывающие> Радужный. Вот. Что я музей. с я... У меня, ну я же О, старый нынешний, уже, э, скоро это, сдохну. Ой, ой, это моя а! Курочка, ты что, рожаешь? 53 года. Это моя курица. На лицо. А, ничего не выдох. А ладно, это, как я понимаю, музей, да? Да, музей. У меня уже это. Ну я старый же, вон. Все, Раз я уже все движу. Я... А, так. Это, Олег, я думаю, я, я, я на дуэль. Ой. Без грани только если. Да, ой. Тебя... Так, я... это на И покушать забери. Соника выключай. Так. Соника выключай. Ну давайте. Только что а я чё, чё могу дать вам? Снежок вот в лорду могу дать. За победу. Я, я... Ну дай хотя бы один голд коин. Ну ладно. Значит, Хоть... я тут. Хотя нет, да, я ты буду вас. да? Давай. Ну, может, ты... а, Погоди, дай, я ему хотя бы начал меч, что ты... Без... А у меня есть без... меч, у меня есть меч. А, тебе же я это дал. Бранину дал, только без Бранин. Ты я давай еще. Так... Раз, два, три, начали. Иди, иди. иди сюда, дружочек, Ран. пирожочек. Вы давай. Давай. Ты... Нет тактики нету тупо мочим. Да. Но мы не Ох. смогли его замочить. Ладно, Правда, начальник был спокойным. А -а -а -а. Где ты? Люди, помогите добрые, люди добрые, помогите. Сейчас я вам огромные благие это сделаю. Я он? Там, где-то да, <с iaFit> там. Там. ему а дом что, найти. А это что за большое здание? Да он. Леон, ты помнишь? О, не... а я не Леон. Леон, я не Леон. Ну вот как у тебя, я, я уже... Создание. У меня старая. У монак... меня... Вообще, если что ты или он. Я знаю, что я или он. Ну, что это за здание? Это... Ой, это банк. Это Монако. Монако? Да, это Монако. Смотри, можно... Иди сюда. А, я упал! Ааа! Ой, депрессия, Мага. Леон. Да, а Ой. там... А это банк, типа, да? Что? Где? Вот это вот. Это типа, да, это типа, да, это ты здесь? Ой, моя дорогая. А, я, я, дум я думал, ты сдохла. Ой. У кого есть 28 гемов? Нет, нету. У меня есть 5 гемов. Я где-то забыл их. У, меня У меня есть порох, который я взял точно. Не... Ой, я там был. Там был. Ой, да, там... Был? Ой да. это что? О, смотри, какие прикольные двери. Это часть декора, если что. Это не, это не у нас не кривые. Ой, а тут какой-то путь куда-то ведущий. Ой, а ты где? Лучше Ой. туда не иди, иди туда! иди туда, я сказала! Я забыл уже. Кто меня, это? Это меня бить. Это если я... Да, если я старый, раз. это не значит, что меня можно бить. Я, я вообще, честно, ну, на, у ну, нас трое, как мы будем играть. Я ее устраивал. Если у нас четверо нет, было нет, хотя нет. бы, может, не надо было. Может, завтра бравлю ребенцу. Это, это короче, да. режим, бромбер. Ну, Шелли, может быть, завтра это. Шелли сегодня не настроение. Mm -hmm. А там что, тут -то, тоже какой-то проходик? Mm -hmm. Так, это проходик, который проход. Понимаешь? Ой! Эта лестница, она очень крутая. И это тоже лестница. Короче, нет. тут все лестница. А это... это... Что это такое? Не знаю. А? Ой. Ты где? Я на какой-то yeah. арене. На какой арене? Ты где? О боже. Поэтому наш город вообще бесполезно, потому что мы потеряли этого. Да нет, я на арене... Там... Не знаю, тут луч какой-то есть. Нажми на кнопку. Какой луч? Нажми на кнопку. Да, если это... На какую кнопку? Сейчас я бы... Там, там будет кнопка, на которую я нажал. Так, а тут две кнопки. На какую из этих нажимать? Не знаю. Но это это как... бой с боссом. Ой, я сюда как-то ну, залез, да. помогите. Ну, босс на пенсию, кажется, ушла. Ой. Оже тут есть кнопочка. А как отсюда выбраться? Мы где? Ну проверь... где этот... Проверь а где... мой, мой уровень в космос. Фу. Да где? где он? Мы Ой. потеряли его. Вот почему мы такие бесполезные. Мы не можем следить я за ним. Нов... Я в новом райончике. Ой, привет. привет. Мне такие бесполезные, привет. ладно. А, я, знаешь, я буду... Ну, поешь. Пошел, поспал, наверное. Ну, пойдем поспишь. Да, наверное. Босту, сми, да, да, Пошли. Это... давайте, давайте У нас тут просто время быстро меняется. Понятно. пока. я уже спать хочу. Я тоже вообще скоро Давай, до завтра Леон. Спокойной ночи.